На днях в России различными независимыми экспертами были проведены социологические опросы граждан касаемо войны в Украине. И результаты этих опросов меня, честно говоря, шокировали до глубины души. Ведь по их результатам можно без преувеличения сказать, что Российская Федерация по сути превращается в гитлеровскую Германию. Посмотрите внимательно это видео до конца. И во второй его части я вам подробно объясню, почему я так считаю. Но прежде чем начать показывать вам данный соц. Опрос, хотел бы призвать вас подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании к этому видео. Там я публикую всю достоверную информацию о том, что на самом деле происходит в Украине. Эта информация реально, может быть очень шокирующая для вас и тяжелая. Да? Но это правда. И, как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому обязательно подписывайтесь в Телеграм, делитесь ссылками на мой Телеграм-канал как можно с большим количеством людей. Этим вы поможете открыть людям глаза на все происходящее. Ну и, конечно же, также распространяйте видеоролики и все материалы, которые я там публикую. Это тоже очень поможет. Устраивайтесь поудобнее. И приятного просмотра. Путин сказал, что он уже ушел, да? Кто ушел путин нет он не уходил еще он никогда не уйдет он наведет божественный порядок Пойдет. ибо а он и призван сюда он и призван Пойдет. сюда для того чтобы вот э, но ну, это непростой человек Ой, ситуация У нас сейчас одна про войну что ли положительно ну и что что война Придерживаете это, да? Поддерживаю. Все правильно. Я за Путина. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? Тремя руками за. Ну, я это, это только что Владимир Владимирович. Ну, очень серьезно. меня в Харькове все стражили, и мне очень тяжело в этом тоже смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав. Как вы к ним относитесь? военным действиям. Фашистов как долбили, так и надо долбить. Украинцев? Как же? Нацистов. Не украинцев народ, а нацистов, которые там пришли. Путин все правильно делает. Почему? А что там еще остается? Нас звуком загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Что угрожать начал? Да, этот самый Зеленский. Знаете что, я телевизор смотрю и его собственные речи слышу. Нормально. Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны разобраться было. Естественно, я отношусь положительно. Карблаш президенту. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке и на всем остальном, бегать по кустам, прятаться как зайцы. Мы это все проходили в сорок пятом году. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю со времен Переславской Рады, со времен вот этих националистических бандеровских движений. И посмотрите, а была не война 8 лет. Донбасс бомбили, громили. Это была не война, все молчали. Мы не лжепатриоты, мы патриоты. Надо будет, мы пойдем с оружием в руках защищать наш православный русский мир. Все. Вот сейчас боевые действия да идут, люди. люди гибнут. Это Лю... что, разы нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожает их не бандеровцы, ептами. Ну как оцениваю? Хорошо, что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. Какой? Нациков всех. Ну это что ж война, война, сколько можно терпеть? Ну, в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. От России. Повернется. Это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Уверен. Все смотрю. Это Соловьева. Время покажет. Вот все. это Россия стала сильной и, как говорится... А в чем сила? В чем сила? В армии. Путин ввел в Украину войска, и они сейчас бомбят русскоязычные города, Киев... Харьков. Вот у нас есть несколько кадров оттуда. Пойдем, Пойдем. Путин вел войска в Украину, и Но. сейчас они бомбят русскоязычные города. Харьков, Я Киев. Я за Путина. Я хочу вам показать несколько. Я за Путина. Я поняла. Даже вы... не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это вот Ничего русскоязычные этому не... Я города, за Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Я за Путина, я во всем за него. Не, не, не, мы любую точку зрения готовы выслушать. Я не буду, видеть я не буду говорить вам, но я за Путина. Ну скажите, а зачем он отдал приказ напасть на Украину? Путин вел войска в Украину, и сейчас бомбят русскоязычные города, Харьков, Киев. Вот я хочу показать вам несколько кадров. Возможно, вы uh -huh. их не видели, а, возможно, вы их видели. Uh -huh. Вот. Это все верифицированные фотографии, собственно, с рейтерс и с пресс-международных агентств. Скажите, а зачем Путин отдал приказ напасть на Украину? Как думаете? Ну как, это... Отбить наступление более дальше на Россию. А нам кто-то угрожал? Ну, Донецк. ведь нам угрожали с помощью Донецка, да. Луганска. А кто нам там угрожал? Ну, вроде как вот исследования международные показали, что 57 населения вот тех областей называют себя украинцами, собственно, геноцидов, там не выявили исследователи. мы в вашу позицию только лишь хотим услышать, ну вот, а, а не убеждать. А вы а вы а а нашу позицию слышали? Ну вот лишь обрнение, чтобы не дать дальше войскам, то есть, двинуться на Россию, угу. там развязать войну, то есть остановить, где она начинается. Вот Путин вел войска в Украину и сейчас вот бомбят русскоязычные угу. города, Харьков, Киев, хочу вам пару. Фотографии я показать. Вы вообще, наверное, видели, вот эти да? Вещи. А скажите, можете да. рассказать, почему? Ну, война это всегда плохо. Вот так скажу. А как думаете, вот были какие-то непреодолимые причины вообще, как причина вот, Ой, не, не, не, я не буду. Вот сейчас вот Путин вел войска Украины и бомбят русскоязычные Ой, я города. Я буду комментировать это. Зачем? Зачем он положил 500 человек уже своих? Зачем? Не знаем. Да, ну его нахрен. Зачем Путин отдал приказ вот, напасть на Украину? Как-то мне не хочется прямо это говорить, потому что у нас как-то это... Может за это быть какая-то опасность. Поэтому я лучше воздержусь от этого. Я просто за мир и все. Мне не хочется войны. Это верифицированные фотографии международных агентств, Reuters, США, Press. Угу. Вот, в связи с чем хотелось бы э, задать вопрос. Как вы думаете, чисто ваше мнение, ага. зачем вот Путин отдал приказ напасть на Украину? Ну, мое мнение, чтобы защитить русских. А... То есть ну, я одобряю, что это все. А защитить от кого? Вот поподробнее расскажите. Ну, как от кого? Ну как это кого? Просто как считаете, как думаете? Вообще я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает, поэтому у меня нету какого то негатива к этому. Значит, так надо. Вот, ну вот это мое мнение. Значит, ну, мы же ничего никак повлиять на это все не можем. Вот. Значит, так оно надо. Кому-то там выше. У них головы большие и виднее, что делать. Все-таки вот как вот вы считаете, какая причина была нападать именно на мирные города, на столицу Украины, на Харьков? То есть это я вот вам жилые дома показала. Я, наши. Ну я понимаю, да. И мне тоже как бы не нравится вся эта ситуация. Не думайте, что как бы нам это все нравится, потому что я понимаю, что и санкции ведут, и все равно, получается, будет бить по нашим карманам. То есть это и инфляция, и, ну какие-то, и безработица та же самая. Но, значит, ну, значит, надо так. Я так ну, вот тут у меня только мое мнение. Такое, что, значит, будем терпеть, надо. В пятницу здесь на площади стоял пикетчик с флагом Украины. К нему подошел мой коллега и обнял его. По результатам э, их обоих забрала полиция, где с моим коллегой провели работу сотрудники ФСБ. Я, несмотря на то, что официальная позиция говорит о том, что это спецоперация, расцениваю это как военное вторжение. По сути, война. Потому что никто не ждал и не ожидал этого. Мы, мы понимали, что они могут войти в ДНР и ЛНР, занять позиции, создать линию разграничения, чтобы просто больше не было обстрелов. Если там российская армия, то как бы чревато. Но то, что случилось, оно повергло в шок меня, всех, кого я знаю. Это наступление со всех сторон, которые возможны, в том числе и со стороны Беларуси. Правительство России хочет ухудшить свои, своим действиям, жизнь простых граждан. У нас уже наложены санкции, от нас уже отказываются множество стран, с которыми мы сотрудничаем, могли бы дальше сотрудничать и продолжать жить. Но, к сожалению, этого не, не получается сделать из-за того, как наш президент и верхушка ведут себя в чужой стране. Ну, мое мнение он сделал правильно, вот, потому что уже Запад вообще озверел. Вот, черт не знает, что творит, говорит всякие неправды про Россию. Вот, хочешь хочешь как-то его, чтобы устранить. Не надо издеваться. Не надо издеваться. Надо чтобы они тоже вели себя по-нормальному. Не, не, не, не бомбили, не обселили Донбас. Мирных жителей, вот, которые свое мнение высказали. Что не хотят они быть с государством, нацистским. Донбас вот. и Поэтому, Донбасс, а Киев, включились Киев и Донбас. Да, Киев никто не бомбит, я этому не верю. Я считаю это очень плохо. Конечно, нельзя... Мирных граждан убивают, стрелят. Это катастрофа, идет на катастрофу. Я, конечно, сначала восприняла это очень тяжело, потому что это наш братский народ. Но не мы виноваты в этом. Плацдарм готовился там. И столько лет воспитывалось целое поколение в ненависти к России, к русским. И к нашей и истории... Повысит чувство любви или больше? Скорее любви, всего истины? нет, не повысит, но у нас не было выхода. Я в это верю. Но это же не Украина нападала на Россию, Да, а Россия нападала. но а политика такое дело, и Украину готовили к нападению на Россию. Я в это, абсолютно в этом уверена. Нацбатальоны и наци, нацики, они же никуда не делись. Они же как были там, так и остались. Мало того, угрозы сыпались. Вы смотрите, Украина – это независимое государство, да, uh -huh. которое не просило военной помощи. Так, с моральной точки зрения, uh -huh. что значит напасть и развязать войну, которая... Превентивный была, удар. Он всю жизнь, да, тысячи жизней. Это правда. Это горько, это больно. А что вы прикажете делать? Ждать, пока на нас нападут? Просто с 2014 года же там велись вот эти военные действия, никто, Украина не хотела, мне кажется, решать этого, им всем все равно было. И когда уже подошли близ нашей границы, Путину это все надоело просто, и он решил просто, как раньше было, насколько я знаю, земля была как бы наша считалась. Это еще и СССР когда был, Путин просто решил это все вернуть и показать всем то, что ну, не нужна эта война, и он может ее разрешить, которая там была именно. То что ввелись наши войска туда, ну с одной стороны это хорошо, но с другой стороны плохо то, что гражданские люди просто погибают. Да такого не было первый раз слышу, извини. Путин такого не мог сделать. Напасть на Украину тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? Наши все там Украина, Беларусь. Но это же произошло. Почему? Почему? Не знаю, по там другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для, для войны. Это Зеленский все делает. И американцы. Спасибо большое. То есть по статистике около 66% россиян поддерживают Путина и войну в Украине. То есть конкретно поддерживают его в плане военного вторжения в Украину. Причем не просто поддерживают, а некоторые даже начинают его боготворить то есть начинается по сути культ личности вот как например в этом видео еще раз показываю вам он наведет божественный порядок ибо он и призван сюда он и призван да, сюда да. для того чтобы вот э, но ну, это не простой человек и культ личности как показала история это очень опасно ведь нечто подобное было и в гитлеровской германии и сказать нечто подобное это даже ничего не сказать. Тут происходит буквально как под копирку. Ведь после Первой мировой войны Германия раскололась на части, если сказать правильнее, от нее оторвали ее куски. Да? Потом, когда к власти пришел Гитлер, он заявил в первую очередь о намерениях восстановить величие Германии и вернуть себе те земли, которые были отобраны по итогам Первой мировой войны. Начал он с Австрии, ну и так далее, и так далее пошел. Так началась, собственно говоря, Вторая мировая война. Что мы видим сейчас? Советский Союз был развален после Холодной войны. Ну и вот Путин начинает возвращать себе земли. Начал он это уже достаточно давно. Сейчас перешел э, в активную фазу. При этом, э, так же как Гитлера в свое время поддерживали граждане Германии, так же сейчас... Яростно и фанатично многие поддерживают Путина благодаря той небывалой пропаганде, которая ведется. Плюс в этом, конечно же, российскому правительству помогает то, что поверить в то, что те зверства правительство, которому ты доверяешь и которое ты выбирал, но ну просто нормальному психически здоровому человеку практически невозможно. Поэтому гораздо психологически проще верить в то, что им вливают в уши с российского телевидения. Типа там э, какие-то украинские националисты сами расстреливают мирных жителей в Украине, бомбят дома, детские сады, школы и так далее и тому подобное, хотя делает это все Российская Федерация, и этого в очередной раз подтверждает и наглядно показывает то, что, собственно говоря, происходило все 8 лет на Донбассе, и ну, это просто не может не потрясать, да? ведь по сути... То, что происходило на Донбассе, это было подготовкой к тому, что происходит сейчас. Плюс ко всему Донбасс был просто рычагом давления на Украину и на весь остальной мир, на все мировое сообщество, рычагом, который был в руках у России. Ведь именно российские войска расстреливали Донбасс все эти 8 лет для того, чтобы настроить в первую очередь население России против Украины, говоря, что это расстреливают на самом деле украинцы, какие-то там националисты. И в это свято верили жители самого Донбасса, конечно же. Сидя в подвалах под бомбежками, выходя из этих подвалов и видя разбомленные дома. Потом включая телевизор и видя, что им говорят, каких обстреливали украинцы. Хотя с линии разграничения все время велся огонь. В 99% случаев по мирным жителям и по обычным домам огонь велся российскими войсками. Для того, чтобы создавать провокацию... Для того, чтобы создавать давление на мировое сообщество, для того, чтобы выставлять Украину и украинцев в глазах мирового сообщества фашистами. Хотя истинные фашисты сидят в Кремле и отдают преступные фашистские приказы, которые затем, к большому сожалению, в подавляющем большинстве случаев, выполнялись и выполняются дальше. Поэтому не нужно мне сейчас апеллировать тем, что где же ты был, когда бомбили Донбасс все восемь лет украинцы. Еще раз повторюсь, никакие украинцы Донбасс не бомбили. Это были российские войска. Сейчас пропаганда российская доходит реально до уровня э, фашистской Германии. Ведь когда Гитлер пришел к власти, он установил тотальную диктатуру. Любые высказывания против его военной деятельности карались сразу же уголовным путем, а то и расстрелом. Подобное нечто начинается сейчас в России. Ведь закрываются многие независимые СМИ российские, даже телеканал и YouTube канал Дождь приостанавливает свое вещание и многие другие, потому что вводятся соответствующие законы в соответствии с которыми, если вы распространяете так называемую недостоверную информацию о числе убитых военных граждан и вообще о войне в Украине, которую даже войной называть нельзя, а спецоперацией только можно, то вам грозит уголовная ответственность, вплоть до 5 лет лишения свободы ну и конечно же, если вы в на... Выходите на митинги против войны, так же само вас имеют право, абсолютно право, просто посадить на 5 лет. И это только начало, я больше чем убежден. Абсолютно гитлеровская тактика. То есть сейчас, по сути, уже в России останутся только пропагандистские источники информации. Благо еще что-то пробивается через YouTube и Telegram каналы. Но я думаю и этот вопрос российские власти со временем решат, решат. Но это страшно, это страшно, потому что когда немцы узнали, что творило гитлеровское правительство, для них это было глубочайшим шоком, они стали изгоями для всего мира на многие годы, их э многие годы после этого проклинали всем миром за то, что они не попытались этому воспрепятствовать, а верили в то, во что им выгодно верить, так же как сейчас ведут себя и россияне, точно, точно так же. Плюс начинают также временами, как и в свое время Гитлера, боготворить Путина. Да, то, что, то есть то, что он не простой человек, какой-то чуть ли не с небес к нам спустился, чтобы изменить этот мир, восстановить величие России, как и Гитлер в свое время хотел восстановить величие Германии. Зачастую тоже, путем провокации, ведь мало кто знает, но когда он напал на Чехословакию, предлогом было то, что якобы Чехословакия обстреляла немецкие войска первыми. Чехи обстреляли. А на самом деле, сами же, немецкие войска стреляли по своим, сделав такую, таким образом провокацию, которая стала прилогом для вторжения в Чехословакию. Ну и когда напали на Советский Союз, гражданам Германии было сказано, что Советский Союз напал первым на наши войска. И мы вынуждены были ответить. То есть все полностью берется и делается по методичкам гитлеровской Германии. И даже вот эта пресловутая буква Z, которую вы сейчас видите на военной э, российской технике, подобные буквой Z обозначались некоторые из батальонов СС во времена Второй мировой войны. Всем спасибо за просмотр, друзья. Делитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Я не буду оставлять попыток открывать людям глаза на все происходящее. Как бы тяжело это ни было, в первую очередь говорю о русских людях, но потому что они сейчас падают в бездну. Они даже не представляют, что их ждет за все те зверства, которые сейчас происходят в Украине, а они это поддерживают руками и ногами. Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте лайками, пишите комментарии, берегите себя. И до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!